Снимаем непелечик, потому что мы отсюда его улыбаемся. Дышать можем? Да. Короче, плеем просто нахуй. Ну и все. Сейчас, короче, мы что, откручиваем его на 13. Сторонам, под низом нету? Короче, нам придется эту площадку откручивать поднимать ее и... Подожди, подожди не тераписты, Санек, я сам Примерить все нужно. Ты успокойся, ты просто зритель и задаешь вопрос Так, сейчас мы выпаиваем нахрен трубки Откручиваем площадку Крепеж снимаем, компрессор Есть в кармане зажигалка Все курицы с такой горе работой Прям без сомнений Нервы мотаем Заодно увидишь, как я паяю не крутится у них этот гриль, блядь, шпенек сломался. Я говорю, выходной, ну ладно, поехали, вот так. Вот, вот. Вот, видишь, как долго греется. А с этим пистолетом ты вообще замучаешься греть. Прибавим. Потом зайдешь на канал, посмотрим. Да я что-то одно время, короче, снимал, снимал. Потом что блядь. А долго вообще люди реагируют на эту вещь. И Ютуб долго реагирует на это. Прошел год. А у меня там уже подписчики прибавились. Вот вас, как паять, хрен, кто покажет правильно, нормально. Ну, я на там просто как паять медную трубку, и вот он как разбалычный паял, но он не для холодильника паял. Там, там такие, некоторые там зачищают, плюсом обрабатывают, там что-то... Нет, надо масло посмотреть там будет да. да хуйня улетела что подушку то вылетел а да, масло туда какой объем наливается ой блин это на завозе там ну в инструкции, по моему в новом, в новом сейчас там она есть уже да, да. просто прибавишь его и все да. и заправляешь короче вот видишь белый, белый прозрачный белый. хороший так три сейчас сюда подушки ставим и все ай вальцовый и так далее если не с хаинами там краны закрывают Конечно, конечно. Компрессор менять на ЦХМ по поводу фреона вообще проблем никаких. Краны закрыл, масло кран закрыл и все. Готовим. Ну здесь идеально почти, короче. Здесь идеально. Только немножко. Обволакиваем. Немножко надо вот это ее вот так что взять, немножко садить вниз и Сейчас я вот сюда вот так вот тянем. И трубы, когда вот ты вставляешь, подгоняешь. Желательно, чтобы ничего не касались, потому что от вибрации сотрется и утечка будет. Каких железок, там ничего такого. Не Ни друг об другу тоже не должно. Но тут флекс, в принципе, не страшно. Как-то так. Вот с этим мы разобрались. Ничего страшного. Так, это похоже тоже без проблем зайдет нам вообще Что везет сегодня, нам сегодня везет вообще флекс-то обрезать, наверное, не будем подвинусь вот эту штуку чтобы нам ее не спалить его. Максимально оставить ее целой. Ой, ты еще в пекарне не менял компрессор. Я там вообще сдохнешь нахрен. Пока меня не больше. Так. Что, нам? Можно, грубо говоря, прям вот так резать, Выгибать, вставлять. трубовиш уже окислилась она окислилась из-за потому что конденсируется Флекс уже подстаревший такой уставший конца что-то там метит она мягко немножко просто крутишь барашек подтягиваешь и он ее режет вот теперь нам как-то вот так немножко немножко вот так и ебать она ну все не привет просто Обычно я ебусь сейчас расширить, чтобы это... Блядь, шкурки нет, так то был лучше шкурку. У тебя нет там нигде шкурки в тачке. Ай. Чем? А, это абразивный, что ли? Да, давай. Хотя бы ей. Там может, что такие окисление такие. Нехорошо, сейчас заебем, паять что нибудь мозги начнет ебать, пайка это ебучая. не ту, у них металлическая так, есть губка. А, вот это тоже. редер тоже залетает но ну, ураебать вот другое дело ну так не чистить но все равно не шнифт Начнем. Эта труба у нас, скорее всего, 5 16 идет. Не 3 восьмых. 3 восьмых это на этом? Да, он великий на нее. Большой. иногда приходится вот так делать хлеба получится сейчас давай так сделаем сколько нам надо вообще минимум чтобы захватилось столько нам хватит еще попробуем. Там этого не хватит, по-моему. А туда сколько должен зайти в круг? Больше. Mm? Да ну вот хотя бы миллиметров 5, чтобы зашло. Mm -hmm. Но это при условии, если ты заебись появишь. Mm. Так, то лучше поглубже. Так что лучше поглубже. вот это вот необходим да нет хотя а, тут получается жидкости что ну, да. да нет да просто так сделали да тут жидкость просто уже собирается вот, с кондера выходит получилось. А что получилось? Хуй Получилось то, что мы чуть-чуть борщиной похоже. Хотя нет, это мы запаяем. Причем аккуратненько так хорошо зайдет. Тогда мы появим первый стык вот этот. Потом делаем следующий. Так, это как раз у нас. Так, так, так. Когда мы делаем. Надо вот так, не зачем, не надо, пускай так будет. Там мы подгоним, там что-нибудь. сможет немножко ебнуться если сперва хочешь запаять конечно Мы сперва запаяем вот так пускай стоит ну что такой такое ровное пламя потихонечку кислород открывают и, и лучше всего сделай пламя так но потом научится подбирать пламя короче, чтобы тебя... не мазал ничего не это не, не короче надо пламя подбирать так чтобы у тебя стык труба не грелась вот прям сразу чтобы потихонечку прогревалась чтобы ты не спалил понял чтобы ты потратил там секунд 30 допустим на прогрев она нагрелась и все начинаешь как я не знаю это ляжет греш греш она должна покраснеть стоять посмотрим она лишь краснеет уже это уже красная Это вот я сейчас грею, ну, в обе стороны как бы и трубку, и куда вставляю. А при пайке вообще надо вот это место греть. Если ты это место прогреваешь и тыкаешь припой, у тебя получается проливается вот сюда. Понял? Я сейчас хуво вылазится. за окисление на трубе что труба старая идет внутренне да а, придёт, придёт. я приколь не брал она туда вообще не ложится практически давление небольшое поэтому я думаю можно просто он там как-то окислять что ли, что-то там я не помню, с металлом. Короче, железо смеется, с чем угодно мотает, У меня паяет, в смысле. Вот так вот делаешь Раз. И она ложится. О, видишь, как легла. Дело такое непростое. Кстати, это сама... не и дело. Я вам как раз вот эти паел хуйни, но это он вот просто трубку, две на отопление видать паять. Что, старайся здесь эту верхнюю трубку греть? Под да. Его, кстати, надо, отойди, же запаять, потому что он... Ну, и его, это... Внутренности могут сгореть, король, понял? Нет. Краны закрывай. Мы, наверное, сейчас знаешь, как сделаем по-другому. да Дэто... там. кстати, здесь есть еще вариант такой сейчас покажу Можешь взять на вооружение еще вариант пайки есть быть но короче когда поедешь именно вот таким способом тебе не просто вот здесь вот пролить надо но ты из-за того что вот здесь вот пассатижами поджал ты можешь немножко ну потоньше сделать или может микротрещина быть вот здесь вот в металле то есть тебе придется пролить вот здесь снаружи справа слева и вот эту щелку тоже залить понял угу. и Все. Тоже так... да а чтобы наверняка Знаете, что его паять нахуй такой, краски такие маленькие, на мой взгляд, это как паять, нахуй его красить, так... гретье вот так вот примерно, видишь, я залил и там, и там, все залил, так, а что, паять мы все, больше ничего не будем. Дополнительный шредер, а дополнительный впаять. Но если это уже из заморочится. Это... <сcoff> да. <сcoff> Тебе если делать нечего, тогда <с racket> можно. Сюда. С сейчас туда, да? Да, мы сейчас уберем вот Аккуратненько. А его на это тоже And Зачем? Beginning. Я и так увижу да? А, сейчас. Да, давай я на точку. -то сейчас я тебе поверну его. А так он не особо, блядь, что? -то. Сейчас на эту сторону поеду. Снизу. Вот так ты хочешь. Да. Пожалуйста. Ну что, тут покороче сейчас не могу. да, здесь все подсоединилось. Кран открываем вот этот. Все. А, вот, видишь, сейчас будет давление падать. До минус одного должна откачать. И потом, ну, может пробор, можно выключить. Пускай, короче, качает пока что. Нам надо разобраться вот с этой хуйней. же 09 стоит нормально держится туда я уже не подлезу на тот все как бы Надо было, наверное, внутри. Ты имеешь, чтобы просунуть через эту штуку. Крышка как Она не пролезет. А где у нас крышечка там? Выпустили воздух кило 128 430 грамм да они стоят станцию не шевели чтобы